Ну что ж, всем добра, ура, игра вновь приветствует вас, друзья С вами вновь Олег, он же Бородатый скретч продолжает играть в Вальхейм И в сегодняшнем выпуске я постараюсь максимально детально и подробно рассказать про то, как устроена у нас э, в игрушечке готовка И как же нужно готовить, что для этого потребуется, какие нужные ингредиенты и так далее Все, ребятки, в сегодняшнем выпуске, поэтому не отключайся, пожалуйста, дорогой мой зритель, смотри, пожалуйста, это видео до конца Дальше будет очень много интересного контентика и информации, которая тебе пригодится в твоем грандиозном выживании. Ну, а мы, конечно же, начинаем! Во-первых, хочу сказать, что правильная готовка еды имеет особое важное значение, да, в этой игрушечке. И от того, как вы качественно, грамотно будете питаться, зависит целиком полностью ваш успех и ваш шанс на победу в некоторых случаях. А поэтому, ребят, нужно срочно научиться это а, делать. В прошлых сериях Неспроста, ребятки, я вам рассказал про то Как нужно разводить животных И про то, как же нужно правильно и грамотно Здесь развивать фермерское хозяйство И заниматься посадком а, Необходимых нам а, пищевых компонентов а, Кто, ребят, не в курсе еще И кто не видел, то, пожалуйста, переходите в плейлист По Вальхейму, а внизу в описании вы все а, Найдете. Ну что ж, вот такие Вот, ребят, у нас жирники-кабанчики уже Выросли, как мы видим сейчас, да, давайте подойдем К ним, поздороваемся. О, тут даже мелкий у нас Карапуз до сих пор еще есть, но 4 уже полноценных свиньи, которые в принципе, можно уже пустить на Легко и просто это делается. Подходим вот так вот раз, вот так вот два... Не все, ребятки, две свиньи готовы Они нас не боятся И в этом, ребятки, весь и прикол То, что нам можно подходить Просто-напросто свиньи нас атаковать не будут а, Но мы с, с легкостью можем вот таким образом добыть а, мясо Ну то, что вы, ребят, будете выращивать на огороде Это, конечно же, по понятно, что можно а, отдавать на корм свиньям Но лучше всего будет использовать ту же самую, например, морковку Для, следующ для приготовления следующего блюда Собираем морковку И, пожалуйста, ребятки, морковный суп а, нам предоставляет Сейчас семена, кстати, моркови мне тоже подсказали, можно сделать, и я сразу же задумался, каким же образом можно из морковки сделать семена. Так, сделайте, сажайте семена, ага, понял я, а, понял, понял, семена моркови, друзья, посадите морковь, чтобы получить больш больше семян. Да, друзья, наконец-таки мы открыли для себя совершенно новый уникальный лайфхак а, при подборе морковки нам можно будет ее пересаживать потом а, на семена. Те самые семена, которые мы привыкли видеть в темном лесу, которые достаточно рандомно расположены и их достаточно непросто а, найти. Ну что ж, давайте сейчас всю эту морковку, ребятки, соберем и я вам продемонстрирую какой же у него функционал. На самом деле, ребят, у, у моркови очень богатый функционал. Она, во-первых, используется для при приготовления, как мы уже видели, а, определенного супчика, очень вкусного и очень питательного, а, который нам естественно пригодится, который повышает нашу выносливость. А, попозже немножко продемонстрирую, как его надо будет готовить. Так, иди отсюда, птичка-канарейка прилетела тут мне мои посева жрать. А, Во-вторых, ребят, морковку можно использовать так же, как корм а, для наших свиночек, да, которые у нас там в загончике. Они ее с большим удовольствием лопают и будут всегда а, счастливы и сыты. А, это, ребят, чем хорошо, то, что не надо будет постоянно бегать нам в леса за теми или иными а, ресурсами и ингредиентами. Поэтому, ребятки, старайтесь все-таки а, при вашем развитии и при вашем выживании а, пользоваться всеми теми фишками, про которые рассказывает братишка Скрэчева в своих а, видосиках. Так, ну что ж, морковочки мы собрали необходимое количество. Давайте некоторую а, морковку пустим на семена. А, все мы знаем, что из одного такого а, саженца вырастает три семечка. Поэтому, ребят, не стесняйтесь, за засаживайте а, все по максимуму. А ни для кого не секрет, я думаю, что добытое нами мясо можно спокойненько пожарить на костре. Да, это первое. Что нужно знать новичку, что мясо а, можно жарить прямо вот здесь вот а, на костре Для этого требуется разжечь а, наш с вами костерчик и развешать вот на вот эти вот а, стоечки для готовки Костер можно найти, ребят, в меню, а через молоточек а, в меню Прочее, он находится, для этого нам потребуются камушки и древесинка. Я думаю, у новичков со, при, со созданием костров э, никаких проблем не должно возникнуть, это достаточно элементарные э, вещи. Ну и вот эти вот стоечки для готовки находятся также в ремесле, вот для их изготовления потребуется две простых э, древесинки. Вообще ничего э, сложного. Как только мясо приготов... приготовлено, оно э, нас оповещает соответствующим шипящим таким э, звуком. Но, друзья, не передержите. Если вы немножко передержите, то ваша... Мясо превратится в голечки. Сейчас мы пожарили мясо кабана Но также можно жарить и мясо другой какой-то живности Например, мы сейчас давайте с вами пожарим мясо наших с вами болотных никсов Которые шныряют у нас везде тоже по берегам рек и по берегам нашего моря или же океана Вот, пожалуйста, два хвостика никса мы также ставим на готовочку и сейчас как раз ждем момента, когда они приготовятся и посмотрим, как же это у нас выглядит. Вот, ребят, характерный звук, который говорит нам о том, что приготовлено, приходите, забирайте. Но если мы подождем еще несколько секунд, то это мясо у нас превратится в уголечек. Очень удобный способ, когда нам действительно нужно угля, и когда мы обеспечены мясом, там, не знаю, сырым, на много-много веков а, вперед. Но вообще для приготовления угля используется вот эта вот углевыжигательная печь. И у нас древесина-то гораздо больше в мире, чем в животных, поэтому всем рекомендую пользоваться именно вот этой вот приблудой, нежели пережаривать мясо в угольке. Мясо нам всегда, ребят, потребуется как в основном, для, в основном как пищевой ингредиент. И все, ребятки, у нас с вами замечательный есть рацион. Например, принимаем одну ножку, который восстанавливает нехило тогда. Но... Этого, ребят, все равно будет недостаточно На первом этапе будет, конечно же, хватать Но в процессе нам захочется чего-нибудь более-менее эксклюзивного А вот для того, чтобы, ребятки, наслаждаться эксклюзивными блюдами Вам, ребят, придется все-таки поднапрячь свою волосатенькую или не очень жопку И выдвинуться в черный лес и поискать там немножечко олова Ну и как только мы находим необходимое количество олова Бежим в нашу кузинку Перед этим, естественно, мы это олово все пережариваем, да, прожариваем В принципе принципе, как все это дело пережаривать, ребят, прожаривать, да, как заниматься металлургией. У меня также видосики есть на моем канале в плейлисте по Вальхейму. Можете найти и посмотреть. Как только, ребят, вы добудете немножко олова и переплавите его в слитки, а у вас в графе ремесла появится вот такой вот а, котелок и откроется совершенно новый а, чертеж. И вот этот, ребят, котелок нужно устанавливать а, правильно. Есть особые тонкости и а, нюансы. Пойдемте, покажу, ребятки. Ну что, стоит? Заходите в дом, чтобы установить желаемый котел. А, просто выбираем его во вкладочке «Ремесло», и вот тут он у нас будет отображаться, если, конечно же, у вас есть необходимое количество а, ресурсов. Устанавливать, ребят этот котел нужно прямо над вашим а, костром, потому что должно что-то его а, греть а, снизу. Оно и а, логично. Можем немножечко повернуть, развернуть, чтобы нам удобнее было а, например, иметь к нему доступ. И вот таким вот образом устанавливаем прямо туда вот а, в нишу над нашим с вами а, костерком. Если все в порядке, то подойдя к нему, вы увидите доступ а, к этому котлу Просто нажатием на клавишу Е. E. Нажимаем, ребятки, на Е e, И у нас открывается эксклюзивное меню Для готовочки Тут же, ребят, у нас и морковный суп Тут же у нас, ребят, основа различных Медовых, которые мы сегодня с вами И постараемся приготовить то ведь Давайте, ребятки, начнем сначала с супа, который, который мы уже точно можем с вами приготовить. Просто-напросто наводимся вот сюда на наш котел и смотрим, какие нужны будут ингредиенты для приготовления. Нам нужен, ребят, один гриб и нам нужна морковка. Ну, морковки у нас, ребят, уже дохренища, а вот грибочки просто попадаются, бегая по лесу. Вы можете их найти. Вот такие вот, ребятки, красные идеально э, подойдут. Если нам нужно морковки гораздо больше, да, э, в количестве трех штучек, то грибочек нужен всего лишь э, один суп с грибами у нас, друзья, сегодня Будет. Давайте приготовим, ребят. Готовка происходит следующим э, образом. Просто нажимаем на кнопочку создать и у нас получается наш с вами морковный суп обалденный. Вот, ребят, получился у нас морковный супчик и статы мы его можем посмотреть. Ну что ж, гораздо лучше, ребят, наверное, статы у нас, чем просто-напросто на жареном мясе. Да, вот тут мы можем посмотреть. 1000 секунд действует, 1200 секунд действует, а здесь у нас... 1500 аж секунд действия, вы посмотрите, сколько выносливости добавляет этот супчик, аж целых 60, таких бафов мы не найдем ни на каком э, мясе, по крайней мере на стартовом этапе игры, и вот, ребят, пожалуйста, баф, 60 выносливости, 20 здоровья, 2 э, хп тика, 2 хп, ребятки, в секунду восстанавливает, и вот таким вот образом мы можем э, готовить, давайте еще несколько супчиков таких приготовим, они нам определенно пригодятся. И давайте уже сразу же один э, намахнем. Вау! Ничего себе полоска выносливости у нас зашкаливает. Да, с таким супчиком мы можем работать как терминаторы, просто без устали практически. Но если с морковью у нас проблем не возникнет, то с поиском остальных ингредиентов могут возникнуть небольшие э, проблемки. Я вам, ребят, сейчас примерно расскажу, где можно искать стартовые ингредиенты для приготовления э, стартовой медовухи и э, пищи. Ну, морковку я вам уже сказал, она находится у нас в черном лесу. Не забывайте, да, в виде белых а, цветочков. Сейчас попытаюсь найти и продемонстрирую. А чернюку, ребят также можно найти в черном лесу. Она вот таким вот образом выглядит синенькая ягода вот на таких вот зелененьких а, кустиках. Просто подходите к ней и собираете. Ну что ж, приходится искать морковочку в потемках и только а, с факелом. Вот так вот, ребята, она выглядит. У нас белые цветочки, три штучки а, собираем их. Тут смотрю, уже за нас. Какого черта ты уничтожил мою морковку? Ты, трухлявый пень собачий, иди сюда, зараз, ты такая. Я только хотел продемонстрировать все эти дела. И тут на тебе нарисовался трухлявый пень и испортил. Ребятки, мне все, увидели. А, можно эту морковку просто-напросто уничтожить, как сейчас делает вражина, да? И вы не получите ни хрена, поэтому успевайте, подбирать эти семена, пока не стало поздно Вот так вот у нас морковка выглядит, она вот таким вот образом растет Белые цветочки, да, три штучки обычно подбираем И с нее всегда дропаются а, три семечка морковки Как раз-таки на одно блюдо точно а, хватит Для некоторых рецептов, да, и для некоторых медовухи а, достаточно полезные Нам потребуются вот такие вот а, желтые грибочки, которые можно найти в пещерах со скелетами летами, Да, вот в таких вот криптах древних Или в погребальных комнатах, как они еще называются Да, ребят, просто побродите, пособирайте Вообще, ребят, когда ходите вот по таким вот, по, по таким вот пещерам То собирайте вообще все, что вам попадется на вашем пути Ничего не оставляйте И тогда вы точно в процессе не будете нуждаться в самых таких вот необходимых вещах Красные же грибочки можно найти тоже на горе Они иногда попадаются, да, вот тут вот на пересечении двух биомов а, черного леса и биома, а, заснеженного биома Горы. Красные грибочки также можно встретить где-нибудь на лугах. Вот, пожалуйста, ребят, бывают места, где попадается несколько кустиков с морковочкой, да. Это нам, ребят, это означает, что нам сегодня повезло. У нас удачный денечек, и мы вырастем достойный урожай, который позволит прокормить настоящего жесткого викинга. Спустившись на луга, вы можете найти целые, ребят, скопления малины. Тоже ее собирайте. На самом деле, ребят, вообще не заморачивайтесь, собирайте целиком полностью, потому что вот эти вот с вами наши вкусные ингредиенты, они весят очень мало и можно для них а, всегда найти место в вашем а, инвентаре. А, кусты, которые, с которых вы собрали малину, ребят, не уничтожайте, просто иногда, если вы найдете большие скопления этих самых кустов малины, вы пометьте себе где-нибудь на карте, например, вот просто напросто поставьте галочку, что здесь у нас есть малина. И те кусты, которые находятся на удалении от каких-нибудь построек и сооружений будут всегда приносить эту самую малину. Просто-напросто а, периодически навещать это место и вы будете собирать здесь а, всегда урожай. Вот такой вот лайфхак от Бортишки Скретча Проверено работает. Зачастую возле одного скопления... Вот... Зачастую возле одного скопления кустов малины можно встретить еще. Да, не спорю, что за ингредиентами придется побегать, но, но поверьте мне, дорогие, дорогие друзья, оно того стоит. И если вы хотите действительно нормально выживать, то вам придется все-таки научиться готовить грамотные и качественные блюда. Ну что ж, давайте, ребятки, этим сейчас и займемся. И давайте попробуем сварить еще один интересный напиток на нашем а, новом уникальном а, котле. Давайте, ребят, глянем, что это за эксклюзивный напиток-то такой. А, вот он здесь находится, ребят. Этот, этот напиток называется просто королевский а, джем. Давайте, ребятки, создадим королевский джем хотя бы разочек. И вуаля! Вот так вот, ребят, выглядит у нас баночка королевского а, джема. Что она делает? Статы, в принципе, вы все а, видите. Во-первых, 4 штуки получается сразу же да из того, что мы сейчас с вами сделали, а, длительность действия 1200 секунд, исцеление 2 а, хитпоинта за тик, ну и, конечно же, здоровье 30 и выносливость а, 40. Это, ребят, показатели практически такие же, как и у нашего приготовленного а, мяса. Да, но тут, нас говорю, с, од... с, с одного комплекта ягод получается целых 4, друзья, таких вот кружечки. Да, я думаю, что достаточно достойная такая пища. Достойный такой напиток Для любого случая и ситуации Он, конечно же, нам подойдет Ну и давайте, ребятки, конечно, сделаем Следующую нашу приспособу, которая Также позволит нам готовить Более высокого уровня Более высокого уровня качества Еду. Для этого, ребят, нам потребуется Наш молоточек и для этого Давайте глянем, что у нас еще можно Сделать интересного Так, смотрим, ребят, вот сюда и видим, что Здесь доступна бродильная Бочечка. Да, ребятки, вот это самая бочечка нам сегодня и потребуется. На создание которой потребуется целых 5 а, бронзы. Бронза у меня где-то завалялась, да, в сундучках она лежит вот в этом сундучке вроде бы я припас, да, вот пожалуйста, ребятки, бронза у меня есть а помимо бронзы на бродильную бочку потребуется, конечно же, немножечко самой эксклюзивной а, древесинки, вот с чем с чем, а со смолой, ребятки, точно не должно быть никаких проблем, потому что, во-первых эта самая смола падает с любого практически дерева, а, тоже то с того же самого сбука, который растет везде практически а, на лугах при рубке кустов, ну и при уничтожении грейдворфов, которые будут постоянно наступать вам на пятки и постоянно будут Сами приносить пачками Просто эту смолу вам а, в дом Поэтому по ее фарму можете не беспокоиться Она у вас будет а, всегда Ну что ж, необходимые ресурсы для создания бочечки У нас имеются, бродильная бочка, друзья Где же мы ее поставим? Скорее всего, где-нибудь а, вот здесь Насколько я знаю, бродильную бочку нужно ставить Можно ставить как на улице так и в помещении. Ну, я же поставлю ее в помещение. Да, у меня тут место, в принципе, есть. Вот, прям-таки сюда, рядышком с нашим а, костерочком я ее и а, влеплю. Комфорта она никакого не добавляет, но очень даже достаточно атмосферненько здесь смотрится и вроде бы даже не мешается. Доступ к ящикам у меня есть а, всегда. Ну, что ж, друзья, попробуем сварить какую-нибудь медовушечку нормальную и посмотрим, какие же статы будут а, с нее. Но медоварение это дело достаточно продолжительное. Давайте просто-напросто сварим хотя бы по одному типу от каждой а, медовушечки. Это, ребятки, все делается в нашем с вами сегодняшнем, в нашем с вами котелочке. Посмотрим, ребят. Давайте попробуем основу медовухи а, полезная. 10 меда, 5 черники, 10 малины и 1 одуванчик. А, так, давайте найдем все эти ингредиенты. Кстати, ребят, забыл упомянуть об еще одном, одном важном ингредиенте, таком, как а, сладкий вкусный а, мед, который производит наши замечательные пчелки. Да, гайд по которым я делал в прошлых своих видосиках. А, в плейлисте вы можете найти, ребятки, полезную информацию. Переходите, пожалуйста, смотрите. Приятного просмотра. Мы продолжаем варить а, медовушку. Так, друзья, собрали мы все, значит, ингредиенты. А, вот просто, ребят, из этого сундучка забираем все. Все нам пригодится, кроме мяса, конечно же. Мясо вроде как и вот эти вот хвосты никса они вроде как в варенье медовухи не участвуют. И давайте подойдем к нашему котелку. пабамс Ни хрена себе практически все. Основа медових медовухи сопротивление. Кстати, хочу сказать, что для некоторых для некоторых рецептов потребуется нам еще и чертополох, и хвосты Никса, а также уголечек. Ну, по аналогии, ребятки, я думаю, разберетесь и а, сварите. Давайте, ребят, попробуем медовуху полезную сделать. А все легко и просто, ребятки. Просто подходим к котелку и создаем медовуху а, полезную. И на ее примере я сейчас, ребят, вам продемонстрирую, как работает у нас бродильная а, бочка. С остальными, ребят, типами медовухи тоже самое, абсолютно механика. Я думаю, что на одном примере будет достаточно, чтобы все поняли, как это дело а, работает. Просто, ребят, наводитесь на бродильную бочечку просто так, нажимая на нее, у вас не произойдет совершенно ничего. Обязательное условие, у вас в инвентаре должна быть вот такая вот основа медовухи а, полезная. И даже подписано, напиток должен а, побродить. Если, ребят, основа медовухи у вас в инвентаре имеется, и вы подходите к бродильной бочке и нажимаете Е, вот как я сейчас, раз то все у вас в порядке бродильная бочка заработала и процесс ребят приготовления займет какое-то время которое придется подождать насколько мне известно вроде бы как это э, сутки может быть чуть э, побольше если же ребят, это не точная информация напишите мне об этом пожалуйста в комментариях братишка скреч конечно для себя этот момент отметит И еще ребят пару слов о бродильной бочке. бродильная бочка э, в алхимии выступает в качестве алхимической лаборатории э, с помощью вот этой вот основы медовухи э, вы сможете просто напросто варить э, зелье быстрого действия, которые, например, будут моментально восстанавливать ваше здоровье, да, типа отхилка, и моментально восстанавливать вашу выносливость. А, вот таким вот образом работает механика этой самой бродильной а бочечки. Ну что ж, это, в принципе, вся информация, которая пригодится не только новичку, но и бывалому игроку в Валхиме по поводу готовочки если вдруг братишка Скретч упустил какие-то важные нюансы и аспекты, да, этого всего дела, то, пожалуйста, заплюйте меня в комментариях, да, напишите мне, пожалуйста, э, что я где-то там не прав или что-то там еще. Я обязательно, ребятки, все читаю, делаю определенные выводы и на все комментарии ваши отвечу, конечно же. Также, зритель, если у тебя какая-то есть идея по поводу того или иного видосика по Вальхейму, тоже смело пиши мне, не стесняйся. И, возможно, в ближайшее время этот самый видос на, на предложенную тобой тему окажется на моем канале. Э,